Большое вам спасибо. Восстановили вы ведь меня полностью, какая я была и какая сейчас стала. Совсем другая стала. Вот. Я прям как на свет родилась. Боже, да. Большое спасибо. Золотые руки у вас. Так, так, так вы внимательно относитесь к нам. Вот. Прям я даже... И, и не знаю, слов не подаю, но в общем, очень все, все, все хорошо. Большое. Будьте вы все здоровы и счастливы, чтобы у вас все, все было хорошо и дома, на работе, и везде, чтобы все было хорошо. Спасибо вам огромное. Светлана Сергеевна, что вы сейчас сделали? Какой массаж? Масленный. А что за масляный? А я не знаю, как он называется. Емочка, большое спасибо. <свят> а юридический массаж. Ну все, теперь а юридический. Mm -hmm. Да, все.